Ребята, помогите, пожалуйста. Я ща, я снимаю ролик в YouTube. Мне не хватает пару хороших реакций на мою игру на гитаре. Я вам сейчас сыграю, вы как-нибудь круто отреагируете. Хорошо, хорошо. Давай, не только, только смотрите, я сейчас сначала вам сыграю на гитаре плохо. Прям плохо. И вы плохо отреагируете. То есть, типа, ну, херня какая-то. А потом я вам сыграю на гитаре хорошо. И тогда вы уже прям максимально покажите свою реакцию. То, что, вау, круто, окей? Давай, ну, давай, без вопросов, братан. Все заново, снимаем. Пацаны здорово сыграть на гитаре. Да, да, да, да давай. Пожалуйста. Давайте сейчас. Да. Может по нормальней и пойдь, пожалуйста, мы хотели слушать вас. Получше сыграть что-нибудь? Да, да, да. да. да, да. Что Ладно, будет? как насчет этого, ребят? И вот сейчас прямо крутую эмоцию сделайте, хорошо? Давай, давай. Все, давай. А как вот это вот вам, ребят? все очень... Бра, пацаны, спасибо, спасибо вам большое. Друзья, всем привет. Как вы, наверное, уже поняли, этот выпуск будет немного необычным. Я буду просить своих собеседников подыграть мне в своих реакциях на гитару. Сначала я буду играть плохо, а в моменте, где люди должны будут показать свое максимальное восхищение, я буду играть также плохо. И мне самому интересно посмотреть, что из этого выйдет. И еще, по-моему, вы перестали подписываться на меня, поэтому не скупитесь на подписки и лайки. Мне для видео не хватает пару интересных реакций, ну на гитару, соответственно. Угу. Сможете помочь? Да, конечно. Давай. Давай. Смотрите, у меня формат видео такой, что я сначала играю на гитаре плохо, вот угу. и как бы людям это, они такие у них такая должна быть реакция, да, да, да, да, А потом я играю на гитаре хорошо, и вот должна быть максимально классная реакция от вас. Сможем это сделать? Помогите мне. Значит, можно заново, да? Девчонки, привет. Могу Привет. для вас на гитаре сыграть? Хотите? Ну давай, ага. <сёк> <сёк> ну как вам? Ну... Такой себе. Такой. А, слушайте, а если я сейчас вот попробую вот так вот сыграть, скажите, что вы вообще думаете? Офигенно! Ну, я думал, ты не умеешь играть на гитаре. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Ты что, вор, что ли? Нет, номера, видишь, вор. Вор, ну. Вор ты. Не, я не вор. Ты вор. Да. В законе. В очках. Не, без очков. Без очка. Не, это ты без очка. Откуда знаешь? Вижу. Ты видишь что-то больше, чем у меня сейчас на экране? Ну да. Слушай, у меня один вопрос. В какой тачке ты сидишь? В семерке. А на кепке Мерседес? И чё? Ч, ты не смог своровать Мерседес? Сворую. Пока что только кепку своровал. Не. Ну как не? не? Не только кепку. Номера? Нет, номера мои. Так а вообще что ты своровал тогда? Все. Я все ворую. Ты чё в армии служишь? Нет. А чё у тебя армия России написано? Батя на футболка. Серьезный человек. Да наши вот вещи за отцом. Ну естественно блядь. это Россия, я. сейчас тебя сыграю плохо на гитаре. Ты хреново отреагируй, окей? Okay? А потом а -а -а. я тебя сыграю песню за... на гитаре и ты прямо. А что, что, что, что ты хуёво будешь вирать? Кузнечика? Ну, типа того. Ну, какую-то херню. То есть, прям хреново отреагируй, скажи... Ну, давай, поехали, работаем. А потом? Поможешь, да? Так, ну всё, тогда. Камера, мотор, поехали. Давай, типа, щелкаем, Типа, дело видишь, что ты щёлкаешь. Такая. Вот так <с вот все. Здорово, О, здорово. Ты что, гитарист, что ли? Да, гитарист. А ты что, в армии служишь? Да нет. Батя служил, я за него футболку до на нашу. <связать> Россия <связать> что поделаешь, братан? Россия, да! Россия, да! Слушай, давай на гитаре сейчас сыграй, окей? Да я даже не знаю. А ты хорошо играешь? Ну так, слабенько, слабенько. Ну Мне... не знаю, сейчас оценим. Просто Бадя когда с Армейки пришел, он там показывал дембеля, знаешь, там дембеля, <связать> дембеля, вот это ну, вот... Ну вот сейчас что-нибудь попробую сыграю, ты уж там как-нибудь... Давай. -то как -то это как-то... Не очень. Ну, скилл недоразвит, не недопрокачивал. Не Ты да. видна недавно, да? <свят> ну Нет. да, я только начинаю. Слушай, дай мне еще один шанс, хорошо? И вот сейчас выдай максимально хорошо эмоции, окей? Okay? Давай. давай. А, сейчас я тебе попробую сыграть <свят> чуть -чуть. давай. как? Ничего себе! Вот правой рукой ты прям там <звучит> наявил хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Что мы занимались? Мужики, поможете кое-что? Да. А, а, мне нужно для видео. Мне нужно для видео, хорошая реакция нужна на гитару. Я сейчас хорошо сыграю на гитаре. Сможете классно а -а. отреагировать? Ну давай. А, смотри, давай. у меня видео знаешь такого формата, что я сначала людям играю на гитаре плохо. Что-нибудь типа они плохо должны отреагировать, то есть ты сейчас должен среагировать плохо, то есть там, типа, ну фигня какая-то. А потом я сыграю хорошо, и ты должен прям все свои эмоции показать мне, хорошо? Давай. Теперь заново съемочка пошла у нас. Ну хорошо, ты играй. Сейчас скажу Давай. Ну, да. ну, как сказать тебе, 50-50. На 50-50, на да. Вот. А. а вот если вот так, и вот сейчас покажи все свои эмоции, хорошо? Uh -huh. А вот если вот так вот... Oh. Ломбар, да? А? Класс! Супер! Четко. Я в ютубе смотрю. А, меня? Можно Погоди. тебе что-нибудь сыграть? Да, Виталику, знаешь? Давай. Прикольно. Слушай, единственное, могу тебе сделать пару замечаний. Смотри, во-первых, настрой гитару, настраиваю ее всегда. Во-вторых, супер быстро торо... прям торопишься непонятно куда. Куда-то куда спешишь. Да я блин, волнуюсь просто, и все. Даже за... не надо волноваться, не надо торопиться. У тебя все нормально, у тебя есть техника. У тебя все хорошо, тебе нужно просто ритмику держать. Ты куда-то прям спешишь, спеши, спешишь. Смотрел в ютубе, где ты там одной девочке говоришь, и, типа палец ставить, а она все это вверх ставит. Да, была такая, была одна такая дама. Всем спасибо за просмотр. Если тебе понравился такой формат видео, обязательно поставь ему лайк и напиши что-нибудь в комментарии. Я обязательно это прочту. Пока!